Привет друзья, в этом видео мы поговорим о типе периода графика Cumulative Trades, разберем принцип формирования свечей для этого типа графика, а также рассмотрим какие настройки параметров мы можем произвести в нем. Одно из преимуществ графика Cumulative Trades – это группировка полученных принтов, позволяющая видеть необходимые размеры исполненных рыночных ордеров. Данные берутся из Smart Tape, но представлены в виде кластеров. График придется по вкусу всем трейдерам, которые используют в своей торговле ленту принтов и ищут альтернативные способы ее отображения. Итак, для того, чтобы изменить стандартный временной вид отображения графика на Cumulative Trades, в левом верхнем углу открываем меню «Период» и выбираем пункт «Вручную». Также это окно можно вызвать с помощью контекстного меню. Выбираем из списка тип графика Cumulative Trades. В полях «Минимальный и максимальный объем» мы можем выставить фильтр по минимальному и максимальному объему. Бары в таком случае будут строиться на графике, только если они попадут в заданный нами диапазон размера сделки. Давайте выставим для примера значение параметров от 40 до 80 контрактов. Видим, что на графике остались только те свечи, объем которых попал в заданный нами диапазон. Также мы можем видеть, что некоторые кумулятивные сделки были проторгованы на нескольких ценовых уровнях. Вы можете открыть несколько графиков такого типа и задать для каждого свой фильтр, для того, чтобы видеть отдельно крупные, средние и мелкие принты, проторгованные на рынке.